Клинья тип 4120, предназначены для удобного удаления оснастки и инструмента из шпинделей станков и из различной переходной оснастки. По своим размерам, клинья привязаны к конусам морзы. Изготавливаются по стандартам ГОСТ и ДИН. Клин вставляется в продольный паз в шпинделе. молотком наносится удар по его широкому торцу. При этом необходимо поддерживать выбиваемую оснастку во избежание неконтролируемых падений. Применение этих клиньев делает работу удобной и комфортной, а также исключает повреждение шпинделей, оснастки и инструмента.